ну, как и на кого он будет действовать, будем смотреть дальше. Приветствую вас, представители знака Зодиака Дева. Посмотрим, что вам принесет месяц апрель. Начнется он с того, что Меркурий перейдет в знак Зодиака Телец 3 числа, сразу же образует квадратуру к Плутону. На самом деле, Плутон... Но в квадрате к Меркурию может принести необходимость принятия какого-то очень важного судьбоносного решения. Тем более, что здесь Меркурий будет приближаться к узлам, которые отвечают за кармичные ситуации. Для вас это может быть тема, связанная с дорогами, переездами, с дальними дорогами, с заграницей. С делами издалека, с высшим образованием, духовной сферы, с вашей философией. В общем-то, со всем тем, что далеко и высоко. Вообще, когда Меркурий обычно заходит в девятый дом, то это признак того, что человеку, человеку возникает желание учиться, причем так, основательно подходит к этому делу, задумывается, может быть, в том, чтобы вложить какие-то свои активы за границу. Также дела для связанные за границей приобретают для него ну, более такое важное значение. Он задумывается в различных перемещениях и взаимодействиях далеко. Ну, посмотрите, как у вас проиграется все это дело. Ну, а 6 числа. Ожидается полнолуние, полнолуние знаки зодиака, весы. Для вас это второй дом, второй дом финансов. Ну, просто, наверное, будьте ну, менее эмоциональны, в эмоциональных тратах. Меркурий, вернее, не Меркурия, а Венера в секстиле к Нептуну будет достаточно благоприятно воздействует на ваше психическое, эмоциональное состояние, поскольку Нептун будет находиться в доме партнерства. Венера будет находиться. В девятом доме, кто это, возможно, какие-то приятные подарки издалека, приятные контакты, взаимодействие с людьми издалека, ну, знакомство тоже с людьми издалека. Такой, знаете, повышенный, такой благоприятный эмоциональный фон. Я думаю, принесет вам какие-то приятные события. Также с 00307 8 месяца и 23-24 Меркурий тут будет помогать вам еще больше, поскольку будет образовывать благоприятный аспект от Марса. Марс находится в раке. Рак у вас ⁇ это зона 11 дома, дружба коллективов, это помощь от друзей, это желательно взаимодействие с большими коллективами поскольку оно может быть для вас достаточно удачным, и решение желательно принимать коллективно, не единолично. Тогда вам это принесет наибольшую пользу. Также 11 числа Венера перейдет в Близнецы и сразу же образует благоприятный аспект Плутону. Что такое для вас Близнецы? Близнецы для вас это зона карьеры. Карьеры, и можно сказать, что выступаете в период на неделе-три, когда для вас максимально будут важны какие карьерные вопросы, возможно, легкое перемещение по должности, получение нужной должности, появление покровителей. Кстати, которые могут также относиться к этому знаку зодиака. это легкость в каких-то карьерных достижениях, также могут быть даже улучшения в вашем социальном статусе, перемены в социальном статусе. Вообще, когда Венера находится вверху, она всегда несет положительные перемены в статусе человека. Ну и вот само по себе 11 число, тем более интересно, если сложить 11 плюс 4, будет 15 это соответствие аркану дьявол поэтому 11 сила 4 это император поэтому само по себе это сочетание может говорить о том, что вы действительно можете получить, ну большинство из вас наверное не все, но кто-то точно получит очень важного покровителя вашей жизни такое значимое лицо для вас будет ну или же это может говорить о получении какой-то серьезной должности которая вас порадует Далее с 10.11 и по 29.30 постарайтесь избегать принятия важных решений. Почему? Потому что тут у вас в 12 доме лит идет по льву, а лев, он, знаете, может давать необходимость, не ну, знаю, да, немножко такую иллюзию напускает, когда. Обманывать меня не нужно, и самообманываться рад. Вот примерно так это будет звучать. Ну, чтобы избежать неприятных последствий этих самообманов, то постарайтесь не принимать важные решения в эти числа. Также 13-14 здесь тоже будет немножко не очень приятная ситуация. Венера будет формировать напряжение к Сатурну. Сатурн будет находиться в вашем доме партнерства. Это значит, возможно, какие-то разочарования, связанные с вашей личной жизнью, с вашим партнерством. Кто-то или что-то может вас огорчить. Но ну, Помните, что это достаточно быстротечное влияние, особо сильно на нем не стоит зацикливаться. Далее наступает интересный период с 19 по 25 когда Сатурн входит в точный аспект благоприятный с кармическими узлами. Для вас эти узлы идут по теме 3 девятый 9 дом, дороги, путешествия, обучение, высшее образование, ваше личное преподавание, для кого это актуально, переезды. Ну вот здесь вот Сатурн, он даст возможность вам как-то укрепиться в плане, партнерство. Можете выйти на взаимовыгодное сотрудничество с людьми по этим темам. И впоследствии вам это ну, хорошо будет будет хорошим подспорьем. Теперь 20 числа состоится новолуние, состоится солнечное затмение и состоится переход Солнца из знака зодиака Теле, Овен в Телец откроется в этот день коридор затмений до 5 мая, который будет существенным образом влиять на все наши телодвижения и мысли я о нем сделаю прогноз чуть позже, следите пожалуйста за публикациями также 21 числа еще и Меркурий становится ретроградным Меркурий отвечает за все наши коммуникации и ретроградность его указывает на то, что важно будет разрешить какую-то ранее создавшуюся вокруг вас проблему старыми проверенными способами, ну и вообще даст сильную концентрацию на решении того, что возникло когда-то раньше. Ну Для тех, кого интересует эзотерическая часть, я задала вопрос, что будет важным, что будет главным для представителей знака Зодиака Дева, либо у кого асцендент находится в Деве. В апреле месяце вот у меня были такие карты, как метла, сад и кораблик дословно читать, смотрите, сад это может быть какое-то предприятие это может быть род, семья это может быть какое-то общество и вот метла, она указывает на то, что нужно что-то выметать из этого из этого общества что-то неблагоприятное, как расчистить для себя дорогу, может быть даже конфликтным путем и кораблик он указывает на путешествие, на движение вперед. То есть пока вы не решите вопрос с вашим ну, окружением, вам не удастся ну, не удастся выйти на новый уровень, не удастся. Ну, крутануть свою жизнь для того, чтобы наконец-то пошли какие-то благоприятные для вас перемены. То есть для того, чтобы двигаться вперед, нужно что-то расчистить, расчистить себе дорогу. Причем это необходимо, даже если это будет и конфликт. Ну, желаю вам, Девы, удачного месяца. Кому было интересно, пожалуйста, ставьте ваши лайки, комментируйте, подписывайтесь и до встречи в следующих прогнозах.